Что такое счастье? А, это состояние, ну вот, на какой-то текущий, он ведь может быть разным, да, момент, либо там минута, мгновение, неделя, месяц или год, и это все равно состояние временное. Охуенное совпадение охуенных факторов, может так? Ну вот, сам, сам, самых заеба, заебатовских факторов, самых, самое оху... совпадение их, вот самое охуенное время, оно никогда не будет продолжительным. Потому что рано не поздно произойдет какой-то пиздец, но ну, и после пиздеца, ну, который мы в данном случае будем рассматривать как несчастье, я корректирую свой путь, и я умею осознавать, что когда я совершил какую-то хуйту, я совершил ее, чтобы извлечь из этого какой-то движ, ну, как бы я управляю своей жизнью. Вот в чем счастье. Наверное, счастье в том, что понимать то, куда ты идешь, как ты идешь. Счастье в том, что быть собой. вот, вот.